Привет, друзья! Сегодня покажу, как я делаю вот такие вот ажурные бабочки. Также вместе с ними сделаю несколько снежинок, они мне по-любому пригодятся к Новому году. Делаю я обычно по этому рецепту. Нам нужно смешать все сухие ингредиенты, то бишь крахмал, сахар и пектин, и хорошенечко их перемешать, перетереть, чтобы не было никаких комочков пектина. Далее к этой массе добавляем воду комнатной температуры. И опять же, очень хорошо вымешиваем, чтобы там не было никаких комочков, перетираем эту массу. Это не так-то просто, поверьте. Затем эту массу нужно оставить на полчаса, накрыв пленкой. Получается вот такая вот довольно плотная масса, но это зависит и от качества пектина, собственно. Далее к этой массе добавляю глицерин и добавляю патоку. И опять же, хорошо вымешиваю, потом добавляю краситель. Либо краситель можно было добавить на любом этапе. Если он у вас сухой. Получается вот такая вот пастообразная красивая масса. У меня вот такие вот коврики. Они у меня разные, но пригодятся мне в этот раз именно вот такие вот. Один поглубже со снежинками и один более тоненький, такой плоский. Наношу вот таким вот шкрипком утрамбовые во все отверстия, во все дырочки туда утрамбовываю в снежинке. Можно использовать обычную пластиковую кредитную карточку. Отправляем потом эти коврики в духовку. На 8-10 минут пробуйте, просто чтобы сверху перестало быть липким, иначе если пересохнет, они у вас потом нормально не снимутся, поэтому лучше меньше. Затем, после того, как они уже остыли на ровной поверхности, снимаем вот такие вот красивые штучки. Если нужно, чтобы они у вас были твердые, просто потом придайте им нужную форму, так как бабочки я складывала, и еще немножко в духовке можно подсушить их. Снежинки сушить не буду, они мне будут сбоку, а бабочки я оставила вот так вот, они мне тоже нужны просто на цветочках. В общем, пробуйте, это очень просто, с вами был Кекс, друзья, до новых встреч, пока-пока!